Приветствую вас, уважаемые подписчики, любители живописи. Перед тем, как просматривать эту стадию письма сложного натюрморта, посмотрите, пожалуйста, видео розы на черном стекле. В четвертом сеансе сложного натюрморта, нужно затемнить места под столом и на стене. Также нужно еще погасить сияние золотой подложки на светлом участке стены. Начал я с драпировки, так как на оригинале, она имеет глубокий красный цвет, ее нужно затемнять. Для этого, я взял более темную краску, чем в предыдущем сеансе. Это краплак красный прочный. Не буду рассказывать об этой краске, она аналогична краплаку розовому, прозрачная, но чуточку темнее. Ей закрашиваю всю драпировку. Видите, она стала плотнее и краснее в тени и на складках. Обратите внимание на шарообразный сосуд, а именно на его правую сторону, относительно глаз смотрящего. Закрашивая прозрачным красным кроплаком драпировку, я прошелся по правому боку этого сосуда. Видите, как засиял рефлекс? На оригинале, этот рефлекс чуточку просматривается, но на мое мнение, оригинал картинки, взятый из интернета, кажется чересчур темным. Возможно, это авторская задумка, а возможно и дефект фото. Интернетовским фото не особо нужно верить. Я бы хотел, чтобы этот рефлекс, остался таким светящимся. Ведь золото хорошо отражает падающий свет от соседних предметов. Далее, нужно затемнить участок под столом и на стене возле драпировки. Какими-то цветными красками, например синий, как во втором сеансе, это сделать не получится. А если и получится, то придется делать еще несколько лессировок. Только много слоев тоже нежелательно, иначе свет в тени перестанет работать. Значит, нужна всего одна краска, но которая даст темноту. Черная ни в коем случае, никаких черных. Я не случайно после третьего сеанса рисовал отражение роз в темном зеркале. Там была испытана краска Вандик коричневый. Краска полупрозрачная, прекрасно дает глубокую темноту, но не черноту и сквозь свою прозрачность пропускает некоторые спектры света, а значит, темные места не будут черными. Вот этой прекрасной красочкой, я закрашиваю темень под столом, виноград на заднем плане и затемняю стену. Также захватываю этой краской теневые места листьев. В итоге, получился вот такой финал. Темные места затемнились, но глубина не пропала. Затем, индийской желтой, повторно закрасил самое светлое место на стене. Эта повторная листировка, немного погасила свечение золотой имприматуры. Краплаком красным прочным, немножко уточнил тени розочек. Этим же краплаком, дал красных оттенков на золотых предметах. Эта краснота на золоте является рефлексами, отражающими от драпировки и от розочек. В этом же сеансе, кадмием желтым и травяной зеленый на белилах, поработал над деталями листьев. Более точнее, прессовал ковер. Отдельно скажу о ларце, ящике, который стоит под шарообразным сосудом. Кстати, я не знаю, что это за емкость, какой-то восточный сосуд, может кальян. Так вот, передняя стенка этого ящика, синего цвета, ведь тоже имеет свечение, ну, типа глазури. Я, наверное, упустил в предыдущих сеансах, рассказать об этой фишке. Чтобы синий цвет засиял в определенном месте, в предыдущем сеансе, это место нужно было выбелить белилами. А теперь, на просохших белилах, кобальт синий спектральный, покажет свою красоту. То есть, будет светиться, своим чистым синим цветом. Именно, благодаря белой подложке. Видите, там где белил нет, кобальт становится темным и глубоким. Где белила, он начинает светиться. На этом кальяне, есть драгоценные камушки. Вот смотрите, они были обозначены, как камушки, но основа осталась от золотой имприматуры. Поэтому, для камушков использовались только прозрачные краски, травяная зеленая, краплак красный и кобальт синий спектральный. Именно из-за светлой подложки, под прозрачной краской, камушки кажутся яркими, с переливами света. И наконец, так как в предыдущем сеансе, все золотые предметы были полностью закрашены индийской желтой краской, из-за этого действия, яркие бликовые места погасли. Это можно было избежать, если бы, пока краска сырая, чуточку вытереть блики до своей белизны, как я это сделал в розах на черном стекле. Кто смотрел, видели, я вытирал там блики на отражающем жемчуге. Еще в этом сеансе, было погашено золотое свечение на стене. Поэтому, мне пришлось усилить свет на бликовых местах белилами. Благо, предыдущая краска, индийской желтой, хорошо просохла. Также, мне не хватает светлоты на винограде и листьях, с ними я поработал кадмием желтым с белилами, то есть немножко пастозно прописал свет и дал блики, прессовал повнимательней ковер. В финале этого сеанса, получил более прописанную картину, но все еще на контрасте света и тени. Все, дальше работать нельзя. Нужны обобщающие лессировки. Я также оставил картину сушиться полторы-две недели. После просушки, можно перейти к обобщающим лессировкам, и делу конец. Кстати, а можно и так оставить. Если не сравнивать с оригиналом, и включить в свое раздолбайство. А, и так сойдет, то можно и оставить. Но пытливый ум и зорький глаз сделали свое дело. Перед обобщающей листировкой нужны детали, которые я проморгал в предыдущих сеансах. Это всевозможные жилки на листиках, усилил мелкие блики на золотых предметах, свет на розочках. Все эти детальки рисовал в основном одной краской кадмием желтым, соответственно, с белилами. Ковер. На оригинале цвет ковра вроде зеленый, даже отдает такой болотный, но я решил попробовать две прозрачные краски. это свою любимую травяную зеленую и краску, которой я почти не пользуюсь, бирюзовая. Она тоже прозрачная. Смешав две эти краски, прозрачную с прозрачной можно смешивать. Сразу в цвет ковра я не попал, но зато такой красивый сочный оттенок получил. Смотрите, как начинает сиять непонятно зеленый ковер. Этим цветом. Кстати, при желании его всегда можно погасить, ну хотя бы вандик коричневый или индиго, но у меня ее нет. Также прошелся по рисунку ковра красным кадмием в протирку. Все равно ждать, пока эти детальки просохнут. А драпировку все еще не в глубине, но она сухая от предыдущего сеанса. Беру краску для лессировки, более темную, чем две предыдущие. Краплак фиолетовый прочной. Полностью покрываю ей драпировку в теневых местах плотнее. И на чуточку захватил темное место на стене. В итоге получилась вот такая картинка, более детальная прописка, глубже фон, но еще сильный контраст бликов с тенью. В завершающем сеансе, все подгоним под общий тон и плотность картины, то есть объединим картину, а пока сушить и параллельно писать другие работы, главное не терять время даром. Продолжение в следующем видео. Всем творческих удач и до новых встреч.